Всем привет! Тринбалон – один из самых популярных препаратов. Новичков манят истории о том, что трен способен не только быстро наращивать огромную мышечную массу и увеличивать силовые показатели, но еще и сжигать жир. Профессионалы ценят его за универсальность, невероятный анаболический эффект и ускоренное восстановление и относят тринбалон к королю среди королей. Однако он имеет много побочных эффектов и в неопытных руках может нанести вред организму. А если вам нужна помощь в составлении курсов и разборе анализов, вы всегда сможете найти ее в нашем параде. В паблике, Вконтакте. Кстати, среди подписчиков мы разыгрываем эту крутую сумку. И чтобы победить, нужно подписаться на паблик и репостнуть к себе это видео. Изначально трен использовался в ветеринарии. Уж очень хорошо он повышал мышечную массу и аппетит скота. С тех пор множество спортсменов заметило потрясающие эффекты препарата. И трен Баллон перекочевал уже на поля сражений бодибилдеров. И на сегодняшний день он имеет несколько форм. Тренбаллон-ацетат. Так, всем привет! Меня зовут Владислав Соловьев. Итак, что я могу сказать об этом страшном препарате? У оператора глаза стали как блюдцы. В общем, тринбаллон от является коротким эфиром тринбаллона, а есть всего три эфира тринбаллона от гекса и нонтат. А, значит, что Ацетат самый короткий В пауэрлифтинге используется Исключительно для увеличения силовых показателей Применяется по схеме Каждый день, либо через день Так как период полураспада короткий Дозировки, ну, я думаю, колеблется От э, 150 мг В легких часовых категориях Ну и там уже до я знаю людей, которые трен ставили больше грамма, но это, как правило, уже используют Длинные эфиры, трен, очень высокоандрогенный препарат, не для новичков однозначно. Сложно подобрать дозировку, то есть, сколько я вот экспериментировал. Ахневский, я не использовал, я экспериментировал. Соло он не используется, используется за месяц с тестостероном как минимум, потому что тренбаллон является производным адролона, и если использовать тренбаллон без теста, можно поймать в вот. еще одна новость для моего оператора, да, он этого не знал, а он уже полгода сидит на слова. Вся информация дана исключительно в ознакомительном порядке. Всем пока. А если вы сосредоточены на наборе мошечной массы и силовых показателях, но не любите частые инъекции, на помощь приходит тренбаллон «Энантат». Приветствую, друзья, из солнечного Сочи. Сегодня на повестке дня такой препарат как Тренбаллон Энантат. Это длинный эфир Тренбаллона. По себе скажу так, что Тренбаллон это препарат, который относится к семейству прогестиновых препаратов, то есть он напрямую влияет на уровень пролактина в организме. Из-за этого именно он очень сложный препарат в плане восприятием у людьми. Кому-то он подходит, кому-то он полностью не подходит. А мне все прогрессивные препараты абсолютно не подходят. Я их лично не использую в подготовке, потому что у меня повышается пролактин и в связи с ним повышаются все побочные эффекты от пролактина. Это а, перепады в настроении, это а, угнетение либида и само качество жизни ухудшается. Если у вас нет проблем с этим, то Тренбалон это самый мощный, один из самых мощных препаратов. А, поэтому если ваш организм адекватно переносит, то вам повезло. А, в идеале препарат и сушит, и дает качественный прирост мышечной массы. Если контролировать по анализам все показатели, то тоже, в общем-то, можно неплохо на нем существовать. Но есть такая категория, как я, которая он категорически не подходит. Как бы я ни пробовал а, используют Dostinex, локаторы эстрадиола, ингибиторы ароматазы, ничего не помогает. Поэтому выбирайте правильные препараты и правильные марки производителей препаратов. Потому что все-таки качественный продукт, он и дороже стоит, и именно на качественных препаратах готовится элита российского бодибилдинга, и не только российского бодибилдинга. А, поэтому делайте правильный выбор, имейте голову на плечах. С вами был Ожик Виталий. Удачи! Трембаллон Гекса Гидробензил Карбонат – поможет уменьшить риск проблемы с астрогенами. Приветствую вас, дорогие подписчики паблика Живая Сталь. Сегодня речь пойдет о таком препарате, как тримболон карбонат. Как и другие эфиры тримболона, данный препарат довольно универсален и подходит практически для всех целей, таких как повышение силовых показателей, увеличение мышечных объемов и период подготовки к соревнованиям. Но хочу заметить тот факт, что именно этот эфир создавался для... Использование человеком и хорошо подходит для применения в различных видах спорта Тренгекса, как его принято называть в является на сегодняшний день одним из самых мощных анаболических стероидов По своим анаболическим и андрогенным характеристикам он превосходит тестостерон аж в 5 раз также существенным плюсом данного препарата является то, что он способствует увеличению инсулиноподобного фактора роста на 200%. Также хочу заметить, что данный препарат способствует сжиганию жира при помощи увеличения секреции эндогенного гормона роста. Что касается побочных эффектов препарата, то они практически такие же, как и у других эфиров тримболона. И к ним можно отнести бессонницу, повышение агрессии, повышение артериального давления и акне. Также стоит отметить, что при использовании именно данного эфира препарата все побочные эффекты менее выражены и их легко можно избежать, применяя разумные дозировки и применяя те или иные меры предосторожности. Исходя из своего личного опыта применения, могу сказать, что данный эфир препарата оказался для меня наиболее подходящим вследствие хорошей препарата организма. Я заметил, что мне достаточно использовать гораздо меньшее количество данного препарата, в отличие от других экиров тримбалома. Во-вторых, это проявление частоты побочных эффектов. При использовании разумных дозировок и применении тех или иных мер, мне удалось абсолютно полностью избежать побочных эффектов препарата. В принципе, это все, что я хотел сказать. Будьте здоровы и следите за нашим пабликом. А для опытных спортсменов у компании «Фармаком» есть микс сразу из трех эфиров трен-баллон. Курс проходит без спадов и дозировки порядка 200-600 мг в неделю. Атлеты отмечают нетоксичность для печени и отсутствие эстрогенных проявлений. Вот такой вот зверь